Электромобильная эпоха в Севастополе, можно считать, начинается. Здание правительства Севастополя, а точнее парковка рядом с ним, уже с сегодняшнего утра закрыто для обычных автомобилей и открыто для электромобилей. Развитие электротранспорта – это важное направление технологического развития, ведущее нас к более экологичному, экономичному и беспилотному будущему. Данная станция позволяет зарядить автомобили производства «Ниссан Leaf. В зависимости от батареи, емкости батареи, за 15-20 минут машину Тесла способна зарядить за 45 минут. Это, конечно, большое достижение. И на сегодняшний день у нас в городе это первая является станцией скоростной. Это для всех большой праздник. Вы задумывались, сколько вообще электромобилей прямо сейчас в Севастополе и в Крыму? Один, два, пять. Ну, по моим данным, в Севастополе ориентировочно около 80 электромобилей то есть это включает тесла несан лиф и так далее вот а по крыму порядка 200 машин тем не менее рано или поздно под электромобили нужно начинать готовить инфраструктуру хочется ездить по крыму и заряжаться в севастополе сейчас уже есть как минимум 5 электрозаправок на столетовском проспекте на золотой балке на АЗС тес на улице хрусталева и сейчас две новые в центре возле правительства севастополя очень рад тому, что, опять же, город Севастополь вошел в перечень пилотных проектов, где реализуются мероприятия для развития электротранспорта. Мы в этом году планируем установить 18 электрозарядок по городу, а в течение двух лет – 36. Вот сейчас парковка около правительства, она теперь переназначена на электромобили, насколько правильно понимаю. Да, совершенно. А как бы, сотрудникам правительства не сильно обидно, что они потеряли парковочное место прям за минуту до входа на место работы? Сотрудникам правительства надо пользоваться общественным транспортом. Я вот на работу езжу на 12-м троллейбусе. У меня нет такой проблемы, где поставить машину. Вы же прекрасно понимаете, что центр города не вместит весь личный транспорт. Поэтому, когда... Ты выбираешь все-таки между общественным транспортом и личным, ты должен осознавать с теми трудностями по парковкам, которые ты можешь столкнуться в центре города. Это объективно, ну и здесь не надо никого обманывать. Бесконечное количество парковок мы построить не можем. Все ли электромобили смогут зарядиться в центре Севастополя? Давайте посмотрим на типы розеток. Это важная информация для электромобилистов. Итак, разъем шадемо с вот такой вилкой. Разъем... CCS-2 с вот такой вилкой и зарядное устройство Type-2. Для американских версий Tesla, к примеру, понадобится переходник. Поэтому при поездке в Крым и Севастополь на электромобиль, естественно, подумайте о том, чтобы у вас был подходящий переходник и чтобы вы точно смогли у нас зарядиться. Спасибо, что оставались с нами. Ставьте лайки и подписывайтесь. Это был Форпаст.